Ну что, коллеги, всем доброе утро, а может быть кому-то дня, а может быть и вечера, ну смотря во сколько, кто будет смотреть. Сегодня мы с вами поговорим про рейндж-графики и более подробно про АТАС. Получил я от вас вопросы, плюс-минус их можно структурировать, и сначала отвечу на них, и потом уже перейду на графики. Вопрос самый популярный, как формируется график рейндж студентов моих обычно это выражение бесит, но тем не менее я его повторю. сви график, а именно АТАС, по соглашению с разработчиком данного алгоритма не раскрывает алгоритм, но тем не менее если вы достаточно наблюдательны, то, соответственно, сможете алгоритм этот понять. Как минимум, АТАС намекает на то, что range графики, range XV графики двигаются по движению цены, то есть они, напоминаю, не зависят от времени, поэтому говорить о том, а как бы мне сформировать рейндж график, чтобы вот торговать 3-5 минутку, это некорректный вопрос. XV графики от времени не зависит. Напоминаю, бар может строиться как одну секунду, а может быть даже и доли секунды, и бывает так, что на range xv 2 графики проходят, допустим, 10, а иной раз бывает и 50 свечей, Поэтому все зависит от волатильности. Плюс секретный ингредиент, Какой? Смотрите, наблюдайте и вам будет понятно. Движемся дальше. Ты считаешь, что СИПЛО, это индекс S&P 500 американский, можно торговать только на рейнджах своей графики и больше ничего не нужно. Ответ следующий. S&P 500 Штука хорошая и прощает многие ошибки новичкам. Поэтому рейндж графики можно использовать полностью для торговли. Да, в принципе, любой инструмент можно торговать исключительно на range графиках Другое дело то, что зачем себя самостоятельно ограничивать, когда можно провести анализ, допустим, на 4-часовом графике, на часовом графике отметить важные области области поддержки сопротивления, да? и соответственно эти глобальные стратегические моменты перенести на тот же range график, после чего уже отторговывать ситуацию на тактически, вот как это сделать, я думаю чуть позже я вам покажу. Хочу понять в чем разница этих range графиков. Там есть разные ватаси. Безусловно, есть просто range график, есть range x график, есть range xvi. Range ES и range set вот. в чем разница разный алгоритм построения свечей. Вот. Если есть желание и свободное время, каждый из типов графика можно проанализировать, посмотреть в чем же разница. Мы же уже 8, скоро будет 9 год, используем XV. По той простой причине, вот мне они в свое время зашли, Ну условно говоря, история так сложилась. Вот и все. Хотя. Часть моих студентов используют Range US Graphic для того, чтобы делать трейлинг-стоп на той же нефти. Допустим, Range 0, 10, 20 очень помогает для трейлинг-стопа и, соответственно, вовремя перевести без убыток под нужный тебе лой либо хай. Так. -с. Как настроить в Атасе Range X график? Это я покажу буквально через пару минут. Покажи на живом примере Работу RANGEXV графиков, как можно их применять, тоже все покажу. И, соответственно, график RANGEXV доступен только в ATAS или в TradingView тоже есть. Если есть, то как их найти? А, прикол в том, что это эксклюзивная возможность терминала ATAS, нигде более таких графиков нет. Поэтому, если ты хочешь их использовать, хочешь не хочешь, а придется использовать ATAS и в нем, соответственно, разбираться. В принципе, это были основные вопросы, сейчас я на многие из них отвечу. Были более детализированные, более специализированные вопросы. Я думаю, сейчас на практике все и покажу. Поэтому переключаемся и погнали. Во-первых, мы с тобой видим сейчас главное окно программы «Атас». С чего нужно сделать? Да, вот Ты ее только установил, загрузил без рабочих пространств. Ну, во-первых, ты нажимаешь настройки. Здесь есть рабочие области. Здесь ты можешь сохранять, сохранять те рабочие области, допустим, которые ты настроил. Почему, для чего это важно делать? Самое главное для того, чтобы все твоя, вся твоя аналитика, все графики не исчезли. То есть... Прежде чем закрыть, ты не закрываешь графики, ты заходишь вот сюда и, соответственно, что делаешь? Правильно. Все сохраняешь. Дальше идем. Рабочие слои. Лично я не использую тему, но тут неинтересно, что тебе обязательно нужно строить. Горячие клавиши. Объясню почему. Ну, допустим, на примере... Сейчас загрузим тот же S&P 500, чтобы долго... Не двигаться, время не терять. Предположим, ты хочешь что-то отметить. Если ты не умеешь пользоваться горячими клавишами, тебе нужно мышку вот сюда нажать, допустим, выбрать горизонтальную линию, нажать. Проходит секунда полторы. Умеешь пользоваться горячими клавишами, хрясь-хрясь, все. Только я промахнулся, вот раз, два. И соответственно, что делаешь? Правильно, да? Сэкономишь себе время. Поэтому в первую очередь, что ты должен настроить, это горячие клавиши. Настроить и запомнить. Благо их не так много. А, чатинг, вот они все горячие клавиши, но с мордома они особо не интересны, потому что в стакан лезть, ну, такое. Дальше, что у нас есть хорошего? Правильно, смещение времени. Я рекомендую делать смещение времени плюс 3 часа, то есть, чтобы время было московское. Иначе ты будешь торговать Правильно, по Greenwich. Движемся дальше. Если мы говорим про range графики, как можно использовать? Ну, условно говоря. Предположим, ты сначала загрузил часовой график. И давай поменяем цветовую схему. Условно говоря, у тебя есть уровень поддержки сопротивления. Ты его прекрасно видишь. У тебя есть еще один уровень поддержки сопротивления. И ты его тоже прекрасно видишь. Пусть будет у тебя есть ну, какой-нибудь локальный и еще один локальный. Хотя, в принципе, локальный даже отмечать нету смысла. Ну и соответственно раз уровень. И еще последний отметим вот здесь два. Замечательно. Что ты можешь сделать? Предположим, нажимаешь клонировать окно. Если у тебя еще ничего не настроено. И предположим, загружаешь Шенчик сви. Ну пусть будет. Ну пусть будет 4 графика, так будет. Меньше свечей, меньше волатильности и более такие значимые области поддержки и сопротивления, даже тактически. Соответственно, сейчас загружается 15 дней, и мы с тобой увидим, что и как, и зачем, почему. Важный момент. Не рекомендую загружать большое количество дней, то есть, соответственно, чтобы ты понимал, 15 дней у меня загружалось примерно секунд 45. Если ты попробуешь загрузить целый год, ну, соответственно, у тебя комп поднапряжется. В итоге, что мы с тобой видим? Мы с тобой видим все области поддержки и сопротивления. И, соответственно, да, у нас была здесь область, и при подходе к этой области, соответственно, ты видишь, допустим, вот такую ситуацию. Если ты умеешь читать футпринт, ты читаешь футпринт, единственное, не забываешь повысить пропорцию градиента на всем графике. Для чего нужна пропорция градиента? Это временной фильтр, поэтому не забываешь ее повысить. Так вот, умеешь читать, видишь, что идут покупки. Соответственно, можешь про, оговорился продаж, соответственно, можешь вовремя принять решение. И правильно отреагировать. Если читать футпринт не, не умеешь, но ну, соответственно, реагируешь по свечам: пошло движение, есть обновление. Раз хая, два х практически доходим до третьего хая, но, ну, соответственно, ты можешь либо с коррекцией, либо еще как-то отреагировать и зайти в правильном рынок, что мы в итоге получаем. То есть очень часто после того, да, то есть, когда тестируется уровень поддержки, либо уровень сопротивления, происходит тест. Соответственно, тест чего? Либо пирамидки. Вот. Мы иногда тестируются по как в данном случае, причем, обратите внимание, чтобы было понятно, цена ушла всего на 7 тиков, это копейки. То есть, чтобы было понятно, даже вот это минимальное одно движение без коррекции 85 тиков. То есть, соотношение больше 10 к 1. Вот. Соответственно, вот тебе, пожалуйста, вот еще раз тест, то есть меня спрашивают, как можно использовать в реальном времени. Вот, у тебя есть глобальная стратегическая область, уровень 3733.25, ну даже если пусть будет ровно, не принципиально. Важно понимать, что глобальные вот такие уровни, это не уровни, это область, условно говоря, пункт выше, пункт ниже, то есть примерно выглядит вот так. Происходит тест, но ты будущее видеть не умеешь. Соответственно, что ты делаешь правильно, ты дожидаешься реакции на эту область. Пошла реакция. Что тебе нужно обязательно увидеть? Правильно, обновление хаев. То есть, как только хай обновляется, рынок показывает тебе локальное направление. Не глобальное, а именно локальное. Вот, мы обновили несколько хаев. Неплохо. Да? То есть, вот у нас идет движение. Раз хай, два хай. Соответственно, пошла коррекция. Что ты можешь сделать? Правильно. Ты можешь сделать А, точку входа, и, соответственно, допустим, на снос вот этих стопов, если, допустим, ты ошибся, выставить вторую лимитку вот сюда. Что происходит дальше? Вот здесь ты заходишь в рынок, вот на этом баре, там, где у меня свеча. И после этого, правильно, да? У тебя, условно говоря, вот здесь вход, предположим, у тебя стоп-лосс был, я не знаю, но пусть будет 4 пункта, вот, и еще одна лимитка с отдельным стоп-лоссом ниже. Соответственно, цена пошла наверх, отлично, ты эту лимитку убрал, дальше что происходит? Правильно, умеешь читать футпринт, видишь, прошли продажи, причем и здесь проходили продажи, и здесь проходили продажи. Дальше включились в работу роботы. Все замечательно, двигаемся дальше. Цена прошла, нужное количество тиков, правильно. Что ты сделал? Ты переводишь сделку в без убыток, то есть на тик выше точки входа стоп-лосс переместил. Дальше, соответственно, работаешь по целям. Как определить цели? Да легко. Первая цель – вот этот хай, вторая цель – вот этот хай, третья цель – вот этот хай, потом вот этот, потом вот этот, потом в основном, говоря, вот этот, вот этот, вот этот. И вот этот. Вот. У тебя вот такое многообразие. Как понять, где выйти? Ну, давай разбираться. Соответственно, первый раз цена сходила у нас практически до этого хая. Есть смысл выходить здесь? Да, скорее всего, нет. Скорее, вероятнее всего, цена пойдет выше. Самое простое, что ты можешь использовать, это импульс, коррекции импульс. А именно, раз движение, коррекция и Второе движение. Ну, я, в принципе, об этом на вебинаре говорил. Что мы видим правильно? Цель находится недалеко отсюда. Соответственно, здесь ты можешь взять и заработать. Если мы говорим, на примере S&P 500, допустим, 15 пунктов – это полторы тысячи долларов двумя контрактами. Это первая цель. Есть смысл здесь выходить? Нету. Соответственно, вторая цель у нас будет 3761. Хочешь пожадничать, ну, соответственно, третья цель вот здесь. Это уже, мне кажется, высоковато. В итоге, что мы имеем? Цель номер раз, причем, обратите внимание, был недоход, и это лайфхак. Если цена не доходит пару тиков, допустим, до точки входа, либо до цели, то в следующий раз, вероятнее всего, она его Пропьет, то есть этот уровень примерный, да, то есть преодолеет, уйдет выше. Соответственно, мы-то вышли с тобой здесь, но ты должен понимать, да, то есть про вот этот лайфхак не забывать. Вот, пожалуйста, вот тебе вторая цель, двигаем синий квадрат, вот тебе третья цель. Результат. Соответственно, ты закрыл часть позиции на 15 пунктов, часть позиции на 22 пунктах. 23 пунктов и часть позиции на ну, 30 пунктах легко и просто соответственно если ты не знаешь ни футпринт ни горизонтальные объемы ты просто как говорится тупо используешь уровни поддержки уровни сопротивления берешь хай берешь лой и соответственно с этим работаешь вот чтобы было понятно очень часто вопрос никита ну вот здесь же у нас вот условно говоря вот у нас есть два уровня предположим был уровень кого правильно сопротивление здесь цена не дошла, можно от него ходить, ни в коем случае, уже объяснял да? то есть вот у нас идет пробитие, дальше данный уровень становится у нас поддержкой, ну давайте допустим сделаем его лишнее вот, вот таким же у нас есть еще один уровень сопротивления, соответственно да, что мы делаем, мы берем вот так да, может остановить Можем пробовать, можем. Лимитку выставляем, выставляем. Не доходит, лимитку убираем. Но ты должен всегда понимать и мыслить логически по той простой причине, что если у нас цена упала на сколько? Допустим, здесь? На 75 пунктов. Соответственно, когда она начнет расти, ну, во-первых, продавать на лоях не самое логичное. Поэтому вот здесь в продажу особо не лезем. Попробовал, не получилось, все, сразу же убираешь лимитку. Хорошо, преодолели цену. Сразу вопрос: а отсюда нужно заходить в покупку? Ведь это уже уровень поддержки? Нет, почему? Цена у нас, условно говоря, прошла наверх 25 пунктов. Вот с этого движения, практически единого движения, 20 пунктов. Достаточно это для коррекции? Нет. То есть, условно говоря, вот у тебя движение, даже вот так Fibonacci натянуто. Вот у тебя движение, оно единое. Хочешь вот так, хочешь вот так, не принципиально. Давай возьмем все-таки единое движение, вот оно, вот оно, единое движение, и, соответственно, достаточное, вот так, чтобы даже нет, чтобы видно было, и даже вот сделаю вот так, достаточно для того, чтобы коррекция завершилась? Да нет, конечно, то есть это уровень агрессивного участника, да, 70% отсюда, очень редко уходит, и это слишком опасно, соответственно, ты видишь этот уровень, ты просто его пропускаешь. Ждешь более безопасного движения. Не нужно думать, что рынок уйдет без тебя. Уйдет рынок, соответственно, придет новый. Поэтому ждешь коррекцию вниз, 50%, 38% вот он уровень поддержки, сопротивления. Условно говоря, два фильтра в одном месте, и вот в этой области, вот в этой, ты уже ищешь все покупки. Зашел в покупки, соответственно, не видишь цели, натяни фибоначи, вот тебе раз цель, вот два цели. Обратите внимание, насколько точная цель. И сразу цена скорректировалась ниже. А вот тебе еще и третья цель. И обрати внимание, как мы полетели наверх. Причем, чтобы было понятно, вот это движение, оно происходит ну, примерно где-то за два часа. Тут то, то же самое расстояние, примерно, да, вот здесь мы шли практически часов 10 если не больше поэтому еще раз напоминаю рейндж графики никак не связано с кем правильно со временем напоминаю что бар может формироваться любое количество времени теперь переходим на биток соответственно был вопрос как настроить рейндж графики что мы здесь видим классический часовой график биткоина. нажимаем вот сюда то есть чтобы было понятно Краткий экскурс. Здесь. Нажимаем вот сюда и можем переключиться на инструменты. Здесь у меня избранный инструмент. Если ты хочешь выбрать что-то свое, нажимаешь все инструменты. Ну, допустим, эфир. USDT. И, соответственно, мы находим, вот, пожалуйста, фьючерс на эфир. Ну, и, соответственно, можно найти там доги, ROS, rtx и прочее, прочее, прочее. Дальше. Вот здесь. Вот здесь. Здесь у тебя будет окно намного больше, чем у меня Чтобы убрать ненужные графики, ты нажимаешь вот сюда настроить И видишь все это великолепие Ну, наверное, даже вот так сделаю И, соответственно, куча ненужных графиков Но, опять же, ненужных, по моему мнению Вот они, все range графики Тебе нужен вот этот, range. ксвей У тебя будет 4, 5 и 6, насколько помню Соответственно, что ты делаешь? Ты нажимаешь, допустим на шестеренку, изменить, загружаешь количество дней 15, значение 2 потом, соответственно, значение 4 и, соответственно, значение 8 Range XV2 график тоже нужен но для больше, по большей части для торговли если ты не умеешь пока использовать кумулятивную дельту, тебе достаточно Range XV4 нажимаем Range XV4 загружаем график и, соответственно, мы видим. Дальше был вопрос: как строятся графики в моменте времени. Сейчас я настрою пропорцию градиента, чтобы было лучше видно. И, соответственно, что? Правильно, сейчас объемов немного, поэтому пропорцию градиента можно немножко убавить. И вот сейчас ты видишь в реальном времени, как формируется бар, чтобы было понятно. Сейчас, да, то есть мы видим, как проторговываются те или иные ценовые уровни конкретно сейчас слева ты видишь бит это количество рыночных продаж справа справа от x видишь количество рыночных покупок соответственно вот здесь мы видим что правильно 174 и 3 битка было куплено вот здесь на лоях вот но это не означает, что нужно лезть в покупку по той простой причине, что здесь еще может сформироваться пирамидка, Но, скорее всего, все-таки в работу включились роботы. Вот. В любом случае, будем ждать. Что касается футпринта, сразу скажу, нельзя верить дельтам, пока не завершился, что правильно, не закрылся бар. Вот. Кстати, важная особенность. Важная особенность, когда у нас цена растет, у нас на хаях нули, когда цена падает, на лаях нули. Сразу скажу, это особенность построения ренчекс и графика, там никаких сделок не было, поэтому не обращаю внимания конкретно на эти нули. Вот. Также обращаю внимание, если ты когда-нибудь будешь видеть, что именно в баре, не на хаях, на лайх, а именно во всем баре есть нулей, это значит был гэп, разрыв цены, и, соответственно, условно говоря, вот здесь бар открылся, куча нулей, нулей, нулей, и вот здесь, допустим, открылся следующий бар. Это важный момент. Еще из лайфхаков. Если ты на хаях, допустим, видишь огромную яркую дельту и переключаешься, допустим, на битаск, и что ты видишь Ну предположим просто для примера ну пусть будет вот здесь да вот здесь слева 0 а здесь справа были покупки это был 100 стопов и наоборот допустим вот здесь у нас а вот смотри 12 4 не самое яркое, но тем не менее вот здесь это уже срабатывали стопы то есть когда проходят ну, вот как вот, вот этот пример вот. 61,37 и 0. Зачастую это показывает, что вот на этих трех барах, только вот в этом точнее, вот на этих трех кластерах, вот в этом баре именно срабатывали стопы. Вот. Как можно использовать еще раз в реальном времени? Самое простое, что ты можешь сделать, это использовать уровень поддержки, уровень сопротивления. Объясняю, можно использовать тактически. Можно, допустим, загрузить рейндж c 8 отметить более значимые. То есть, чем выше Range, соответственно, тем более эпохальные, стратегические будут вот эти, условно говоря, лои, будут вот эти хаи. И, соответственно, более крутые, более интересные области уровня поддержки сопротивления ты сможешь отметить. Вот. Потом, что ты можешь сделать? Ну, условно говоря... Загрузим еще один часовой график и сделаем следующим образом. Так ты тоже можешь сделать, если не знал. Но предположим, есть такая штука, называется она «Глобальная линия». Где она у нас там спряталась? Вот она, глобальная линия. Если ты ее нажимаешь на одном графике, она появляется на втором графике. Ну, чтобы было ясно. Вот я здесь ее не то. Вот я ее здесь нажал. Вот она у меня здесь появилась. То есть можно использовать глобальные линии. Можно использовать, допустим, горизонтальные лучи, если ты не хочешь, чтобы влево они уходили. Ну, соответственно, вот так отметил, посчел. Контра А, контра С, сюда перенес. Все это видишь. И наоборот. Видишь, допустим, какие-то важные уровни, хотя на часовом графике это сложно сделать, тем более на битке. Ну, предположим, раз, предположим, два. Скопировал и куда-то, а вот, вот сюда вставил. Но вот эти хаи намного проще определить, чем вот здесь, плюс они будут более точные. Соответственно, то есть ты можешь вот так в одно окно поместить два графика и, что правильно, отторговывать. То есть в одном окне ты будешь видеть общую ситуацию, да, допустим, на часовом графике. Во втором окне будешь видеть тактическую ситуацию. Плюс ты можешь сделать следующее, допустим, взять, предположим, и сделать вот так. Соответственно, в одном окне ты видишь часовой график, В втором окне, допустим, тебе важно видеть пятиминутный график, но ну, я не знаю по каким-то причинам. И, соответственно, а здесь основной твой торговый инструмент это что, Правильный range график, и все это правильно торгуешь. Причем ты можешь скопировать уровни, допустим, раз, два, три с range графика на пятиминутный график, копируйся. Точно, это же S&P 500, поэтому и не копируется. Итак, у меня 120 дней 5-минутка загрузилась. Убираем, копируем, и вот они, все уровни с range графикой здесь отметились. Но опять же, обрати внимание, то, что ты видишь тактически на range графике пятиминутки не очевидно и соответственно когда пойдет отработка на пятиминутки ты этого элементарно не заметишь но должен сказать что вот этот уровень он не самый однозначный если мы говорим про lps хотя обрати внимание реакция но ну, какая-никакая на эту область есть поэтому ну, в принципе отрабатывать можно от примерно так у нас выглядит range графики соответственно что ты можешь сделать? Ты можешь использовать их правильно, ты можешь использовать их тактически, ты их можешь использовать стратегически. В любом случае их задача одна – убрать временный шум и позволить тебе увидеть чистое исключительное движение. Они плюс-минус самодостаточные, но, опять же, ты можешь устроить винегрет, объединить с часовыми, четырехчасовыми, в общем, можешь извращаться как угодно. Напоминаю, что ATAS платформа профессиональная, она используется как для торговли, ты можешь спокойно и Байбит, и Бинанс подключить, также она используется и для анализа. Я ее, в первую очередь, для анализа использую. Поэтому, существенно, что она профессиональная, извращаться можно как угодно. Что могу пожелать? Я могу пожелать творческих успехов. Пробуй, действуй, ищи что-то свое. Если у тебя будут возникать вопросы, они будут возникать. Не стесняйся, пиши в личку. Соответственно, я буду по мере физической возможности на твои вопросы, вопросы отвечать. Вот. Но ты должен понимать, что... Путь трейдера – это путь до да, проб, ошибок и изысканий. Поэтому обязательно не забывай результаты свои записывать как минимум в тетрадь, чтобы не забыть. Память – штука ненадежная, и когда, допустим, я перечитываю свои записи 6-7 летней давности, я такой, у нихера себе, какая умная мысль. В общем и в целом, я искренне надеюсь, что данное видео было полезно. Ставь обязательно лайки. Под этим видео и не забывай подписываться на канал на этом все я очень надеюсь что ты все-таки будешь изучать данный тип графика и данную торговую платформу и соответственно будешь двигаться по пути профессионального трейдинга на этом все но я не прощаюсь В ближайшее время тебя ждет новое видео а какое узнаешь на следующей неделе